Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью РИА Новости сообщил, что порядка 10 тысяч действующих в России советских ГОСТов в скором времени будут отменены. Абрамов заявил, цитирую, «Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются советские ГОСТы, государственные стандарты, принятые до 1991 года. Конец цитаты. Государство – это орудие в руках правящего класса капиталистов. Защищая интересы буржуев, оно не моргнув глазом, утвердит любой закон, помогающий обмануть и обобрать народ в их пользу. А упраздняя ГОСТы, оно снимает с себя всякую ответственность, развязывая руки всем нечистоплотным дельцам. Минтруд намерен внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающиеся заработной платы работников. Теперь руководители предприятий смогут снижать ее в ускоренном порядке, а срок уведомления работника о таких изменениях в трудовом договоре сократится с двух до одного месяца. С каждым годом буржуазная власть своими реформами медленно, но верно увеличивает эксплуатацию трудящихся, превращая их в бесправных рабов. В Саратовской области расширен перечень неотложных случаев, на которые бригаду скорой медицинской помощи направлять не будут. Теперь служба не обязана выезжать на вызовы, если речь идет об обострении хронических заболеваний, не требующих оказания экстренной помощи, внезапных острых заболеваний без явных признаков угрозы жизни, болевых синдромах у онкобольных и так далее. Бесплатная медицина для всех, как одно из достижений советской власти, канула в лету. Теперь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Жительница Красноярского края через суд добилась возмещения вреда здоровью после ампутации ноги из-за неправильного лечения в больнице Сосновоборска. Как сообщила 5 июня пресс-служба регионального управления ведомства, судебные приставы помогли получить ей эти деньги. По данным службы судебных приставов, Жительница пришла на лечение в одной из медицинских учреждений. После курса терапии состояние ее здоровья ухудшилось. Позже выяснилось, что лечение было неправильным, и это привело к ампутации ноги. Вот такие прорывы показывает современная медицина. Случаи, когда врачи уходят в платные клиники из-за низких зарплат, а система образования не способна поставлять квалифицированные медицинские кадры, перестают быть редкостью. Для тех, кто планирует путешествие по России на самолете, неприятная новость. Стоимость билетов на отдельные направления подскочила почти на 5%. В то же время перелет в некоторые страны, напротив, стал дешевле почти на 4%. С учетом недавно озвученной нами инициативы по сокращению потока по БАМу и ТрансИБу и роста цен на авиаперелеты, передвижение по территории России становится для наших граждан все большей роскошью. Две трети российских семей... 65% не имеют никаких сбережений, следует из результатов опроса исследовательской группы Левада Центра, проведенного в апреле 2019 года. Доля семей, не имеющих возможности сберегать, практически не меняется с 2012 года. Когда все до копейки уходит на необходимые расходы и погашение долгов с кредитами, о каких же сбережениях может идти речь? Товарищ, не надоело ли тебе жить в долг, оставаясь без лишней копейки в кармане,